Терморегулятор TR16VO – это прибор, который управляет системой теплого пола. Регулирует и поддерживает температуру теплого пола. TR16VO – это цифровой терморегулятор. На табло вы видите текущую, текущую температуру. В нашем случае температура комнаты. Выпускается в белом цвете, выпускается в кривом цвете. Управление осуществляется э, при помощи двух кнопок. ТР-16ВУ можно установить в стандартную монтажную коробку диаметром 60 мм. Коробочка под бетон, коробочка под гипсокартон. Также есть возможность установки на поверхность, то есть сделать наружным монтажом. Вот я собрал для наружного монтажа коробочка. ТР-16ВУ совместим с производителем электрофарнитуры Гюнсан в серии Визаши Модерна. То есть можно размести, разместить и другую электрофорнитуру через рамки данного производителя. Монтаж данного терморегулятора должен производить опытный монтажник, но можно попробовать подключить самостоятельно. Сейчас я расскажу основные нюансы подключения монтажа и программирования данного терморегулятора. Первое. Татчик температуры. Это обычный терморезистор, который можно удлинить медным проводом. На практике я удлинял до 15 метров проводом швуп 2 без последствий. Датчик обязательно устанавливается в трубу. Обычно я использую 16-ю гофру. Это надо для того, что если датчик выйдет из строя, тогда его можно поменять без ущерба для, для теплого пола. При обрыве провода или выходе датчика из строя на экране будет гореть три черточки. Расположение терморегулятора. Тут ограничений по месту нет. Устанавливайте, где вам будет удобно. Ограничения составляют лишь э, помещения повышенной влажности, санузлы, сауны и другие. Это связано с тем, что степень влагозащищенности э, терморегулятора, терморегулятора ТР-16ВУ ТР -16 IP20. Подключение терморегулятора. Разбирается терморегулятор... Очень легко. Первая пара. Клем это подсоединение датчика. Полярность здесь не важна. Вторая пара клем. Нарисована стрелочки вниз и написано выход. Это подключение вашей нагрузки или вашего теплого пола. Третья пара клем. Написано стрелочки вверх и вход. Это подключение питания данного терморегулятора. На схеме в паспорте показано, где подключается фазный провод и где нулевой провод. Зачем это нужно? Если подключить не по схеме, то терморегулятор работать будет. Но рваться будет не фазный провод, а нулевой. А это согласно правилам установки электроприборов э, не совсем правильно. Хочу обратить внимание на установку и сборку терморегулятора в коробочку. Крепится двумя винтами. Сейчас продемонстрирую, как это делается. Закрепили верхняя часть. Здесь есть четыре штырька. Их надо вставлять в нижнюю часть очень аккуратно, без чрезмерных усилий. Сейчас я попробую показать, как это делается. аккуратно вставили. И последний нюанс. Подключение терморегулятора должно быть отдельной линии, непосредственно от электрощитка, медным проводом. Для защиты поставьте автоматический выключатель или дифавтомат автомат номиналом который совпадает с нагрузкой вашего теплого пола, но не больше 16 ампер. Программирование терморегулятора ТР-16ВУ. Установка температуры. Коротко нажать на любую из кнопок. Стрелочка вверх или стрелочка вниз. Теперь устанавливаем температуру. Пусть будет 25 градусов. Через 4 секунды произойдет автоматический выход из настройки. Теперь надо установить гистерезис. Нажать и удержать. Кнопочка, стрелочка вниз. У нас появился есть резис. Э, кнопочками стрелочка вверх и стрелочка вниз устанавливаем 3 градуса. Что такое гестерезис? Это разница между верхней и нижней температурой. В нашем случае терморегулятор при достижении 22 градусов включится и будет работать. При достижении температуры 25 градусов выключится и так будет работать, пока мы не изменим настройки. Сейчас продемонстрирую. Включился. Сейчас поднимется до 25 Выключился. Я советую сделать гестерезис от 3 до 5 градусов. Включение и выключение терморегулятора. Для этого надо нажать и удержать кнопку стрелочкой вверх. В течение 5 секунд. Уф выключился как включить также на эту кнопку нажимаем но уже короткое нажатие включился теперь блокировка от детей что для этого надо сделать для этого надо одновременно нажать на две кнопки и удержать у нас когда мы теперь будем нажимать на любую из кнопок, будет загораться BL. Вот. Как снять? Точно так же нажать на эти две кнопки и удержать. И последнее. Уменьшение яркости свечения дисплея. Для этого надо нажать и удержать на 2 секунды кнопку «Стрелочка вверх». Дисплей начал гореть в полнокало. После того, как мы нажмем на одну из кнопок, эта настройка собьется.